Сегодня мы рассмотрим очень простую ложь против Навального. Несмотря на свою простоту, лживое видео собрало порядка трех лайков и трех дизлайков, то есть примерно поровну. Еще одна странность этого видео, что его посмотрели порядка ста тысяч раз, оно содержится на странице в тренде ютуба, однако блогер начал постить видео только за пару дней до обсуждаемого видео. То есть до этого у него не было вообще никакого канала. О чем это говорит? Возможно, это захваченный чужой канал, с которого было удалено все видео. Однако количество подписчиков канала невелико. На момент снятия видео 226 подписчиков. Следовательно, скорее всего, мы имеем дело с другим вариантом. Этот канал сильно рекламируется. Вопрос лишь в том, ставят ли настоящие люди лайки или это накрутка. К сожалению, мне это неизвестно и даже догадок по этому поводу нет. Так, так же, как и по тому, кто же автор этого видео. Однако совершенно ясно, что кто-то двигает своего сынка. Кстати, обратите внимание на то, что автор видео, Тимур, на первом видео говорит о том, что буквально на днях 12 июня у него задержали друга. Видео уже было опубликовано 5 июля, то есть почти через месяц после 12 июня. Ничего себе на днях. Причем о судьбе другу он обещает рассказать в следующем видео. И рассказывает, что его чуть-чуть поддержали, проверили документы и все. Видимо, это видео сначала было запущено на другой канал, а затем, из-за какой-то неудачи того канала, был открыт уже этот новый канал. Хотя, возможно. Этого друга вообще нет, и все это выдумка. Заметили? Канал называется «Работа над ошибками». Еще одно, что можно заметить, это то, что за сутки канал набрал более полусотни дизлайков и ни одного лайка. Куда делись люди, которым нравится это видео? Но это все пустое, догадки. Так что давайте перейдем к рассмотрению ложных посылок. Хотя они настолько неинтересны, что даже не стоят съемки видео. Смотрим отрывок обсуждаемого видео. Я, кстати, очень рада, что ты прилетел, и в отличие от э, Первого канала, мы не платим за Сапсаны и за самолеты Николая Соболева, поэтому большое спасибо тебе, что ты прилетел. Ты не ну, информируешь сразу людей, потому что и Первый канал не платил за мои Сапсаны, если уж на то прошло. С одной стороны, это ерунда какая-то, авиабилеты. Но с другой стороны, если бы не был Николая Соболева в студии, я бы поверил в то, что ему Первый канал платит. Но он отрицал это. Значит, ведущая либо обманнула нас, либо случайно сказала неправду. Решать вам. С этого момента я стал смотреть эти видео более внимательно. Вы что-нибудь поняли? Я нет. Давайте рассмотрим подробнее, что он сказал. Он рассматривает гипотетические варианты. Первый. Если Соболев не пришел в студию, то первый канал ему платит. Второй. Соболев пришел в студию, значит Первый канал ему не платит. Вдалее. Ведущий говорит, что если Соболев не пришел в студию, то можно верить, что Первый канал ему платит. Теперь вопрос. О какой вообще студии идет речь? Тимур считает верным утверждение, что если Соболев не пришел в студию, то Первый канал ему платит. Очевидно, что Первый канал вряд ли стал бы платить за то, чтобы Соболев не пришел в студию Первого канала. Значит, речь идет о студии Каптуса. Насколько я помню, Соболев реально снимался на Первом канале в программе «Воскресное время» 22 января 2017 года. То есть Соболев пришел на Первый канал, хотя ему не заплатили за это. Мы идентифицировали все утверждения Тимура и связанные с ними факты. Теперь давайте сравним, что говорит Соболев и что говорит Тимур. Соболев утверждает, что Первый канал не оплатил Сапсан Соболеву. Также мы знаем, что Соболев реально пришел и на Кактус, и на Первый канал. Далее возможно два варианта. Либо Тимур утверждает, что Соболев обманул нас и ему платит первый канал. Либо Тимур утверждает, что Соболев нас не обманул. Так как Тимур сам утверждает, что если Соболев не пришел на кактус, то Соболеву платит первый канал, то верно верное обратное. Если Соболеву платит первый канал, то Соболев не пришел на кактус, что неверно. Значит верен второй вариант. Тимур считает, что Соболев нас не обманул. Получается, что Тимур не отрицает утверждение Соболева. Значит, он утверждает, что врет именно ведущая кактуса, Любовь Соболь. Он так и сказал. Значит, ведущая либо обманула нас, либо случайно сказала неправду. Теперь вопрос. Из чего следует, что ведущая кактуса нас либо пыталась обмануть, либо не знала, что Соболеву первый канал не оплачивал Сапсана. Очевидно из того, что Соболев сам поправил ведущую. Однако, Тимур утверждает, что это следует из его логических утверждений. Причем каким-то образом Тимур связывает оплату Сапсана первым каналом с тем, присутствует ли Соболев на кактусе. Какая в этом связь, он не поясняет. Я не буду строить догадки по поводу этой связи, так как для любого слушателя кактуса совершенно очевидно, что первое: Ведущая кактуса Любовь Соболи ошиблась. второе: Соболев поправил ведущую кактуса. Ошибка была исправлена. То есть нет никакой нужды в никаких разоблачениях ведущей кактуса и выявлении каких-то невидимых, подковерных связей. И не нужно никак связывать первый канал с тем, что происходит на кактусе. То есть... В реальности все очевидно. Соболь сделала утверждение, Соболев отрицает ее утверждение. Мы делаем вывод, что Соболь ошиблась. Однако Тимур пытается логически связать первый канал Соболева и Кактус неуказанными связями. То есть Тимур говорит, что Соболь сделала утверждение. Далее Тимур утверждает, что сам своей логикой дошел что это утверждение неверно. Значит, Соболь врет или ошиблась. Обратите внимание на разницу между Соболь ошиблась, которую делает слушатель кактуса, и Соболь врет или ошиблась, которую, очевидно, делает слушатель Тимура. Но главный вывод, который делает слушатель Тимура, логика Тимура совершенно непонятна. Вы поняли, что он сказал? Я нет. Вы тоже? Кто-то начнет разбираться, а кто-то скажет, что Тимур очень умный мальчик. Такие логические утверждения заворачивают. Короче говоря, имеет место самая настоящая манипуляция. Тимур пытается выставить себя очень умным, заставить зрителя принимать на веру его утверждения, а Любовь Соболь, соратницу Навального, пытается немного очернить. Конечно. Сторонников Навального этим вряд ли проведешь. Значит, манипуляция нацелена на тех, кто не является сторонником Навального и обладает низким уровнем критического мышления или у кого нет времени особо разбираться. Кстати, учитывая возможный эффект конформности, большое количество видео против Навального само по себе может давить на тех, у кого не выработана позиция по Навальному. В общем, не так мало людей может быть реально подвержено влиянию таких видео. Возможно, мы видим лишь часть организованной кампании по антирекламе Навального. Именно для тех, кто может стать его сторонниками, или даже еще в первый раз решил узнать о Навальном побольше. Такие и есть. А может быть, это просто отдельный уникум, пытающийся вписаться в общий контекст. Я думаю...